Необычно случилось страшное явление, люди подумали, что это божья кара. Но удивительно то, что это был НЛО. Все из вас, наверное, видели в облаках необычные облака. Да-да, особенно в небе. Они бывают разного типа. Кто-то видит оранжевого, кто-то черного. Но сегодня я вам покажу то, что ни никому из вас не снялось. Люди считают, что это апокалипсис того, что мы заслужили. А почему мы заслужили то, что сейчас происходит? Люди думают, что мир держится на их, но это ошибка. Они потеряли веру во всем и сегодня я вам показываю то, что очевидцы засняли в небе. Не думайте, что это должно так и быть. Это необычное видео повергло в ужас не только людей, но и ученых. Множество странных объектов зеленого типа появились в этом месте. Кто из вас живет в Греции, должен это видеть, потому что это происх... произошло в Греции. Никто из очевидцев не думал, что этот объект настоящий. Как вы думаете, для чего он прибыл? Никто не знает, но суть в том, что это мое субъективное мнение о том, что объект НЛО прибыл сделать весовые надежды. А именно поддержать нашу планету в живых, в действиях, которые мы сейчас уничтожаем. Из вас думать, что Белоруссия это необычная страна. Но вот смотрите, дату я не могу вам сказать. Необычная погода случилась там, но погода пришла с объектом НЛО. Также очевидцы слышали необычный гул. Все подумали, что это из земли. Такие голы уже были. По многим причинам очевидцы считали, что несуществующее НЛО может манипулировать людьми. А вы видели когда-нибудь над головой НЛО? Тогда смотрите эти необычные кадры. Кто из вас думает, что объект НЛО может манипулировать людьми? Не так давно ученые узнали очень страшную и необычную угрозу. Они увидели, что множество людей подвластны НЛО. Как вы думаете, как это происходит? НЛО генетически заложено ДНК к людям, которые, скорее всего, НЛО привезли людей на землю. И они могут управлять людьми, но не через ДНК, а через психологическую какую-то звуковую волну и множество людей могут просто в ступор упасть или просто стоять. Но этот кадр не только показывает то, что происходит на земле, но этот кадр показывает значение того, что может быть нарушено равновесие. Но это только начало, что было в Беларуси. Никто не знает, что было дальше. Божественная сила появилась в Турции. Все шокировали себя, когда увидели этот объект или наподобие. Говорит местный житель. Я первый раз видел такую необычную природу. Такого еще здесь не было. У множества людей просто-напросто появился панический страх. Они подумали, что это божья кара на их грехи прибыла. И эта необычная молния била по всем домам, но кроме одного мечеть. Правда ли на самом деле множество НЛО и вот такие необычные кары могут влиять на людей? Но думайте сами, дорогие друзья, о том, что это может произойти именно с вами. Много людей думали о том, что это может неправда. Все вам понятно должно быть, что может это не так. Люди привыкли думать, что НЛО не существует. Но как объяснить это? Молния, погода, ветер, туча. Что это такое? Турецкие власти не знают. Откуда это взялось, и оно так быстро исчезло? Но говорят множество фанатиков, что это нарушение климата природы. И оно сейчас сдвигается в худшую сторону. Но думайте сами, что это такое. Этот кадр был снят в аэропорту Германии. Множество тайн появилось в этом месте, но люди так и остались неверующими в свои грехи, они не видят и не думают, что происходит. Но необычный объект НЛО дает о себе знать, тем людям, которые не видят. Много тайн скрывается в этом видеосюжете. Да и вообще мы с вами ничего не знаем. Эти необычные видеосюжеты могут и паниковать люди, и понимать того, что Земля она болит. Болит это значит все, дорогие друзья. Земля пришло время изменить свою структуру. Панически те люди, которые думают, существует НЛО, на самом деле так они думали, когда случилось необычное природное явление. Всех людей, которые считают, что это не так, они меняют наоборот потом понимание к себе. О том, что происходит в небе, это не значит, что это не происходит. Вы просто не хотите принять то, что на самом деле может изменить не только вас, но и окружающих. Пока мы с вами видим на ту картину, которую НЛО может изменить людей, оно пытается, но люди привыкли делать все сами. Поэтому, дорогие друзья, в Германии множество очевидцев верят в НЛО, и они следят за множествами, того, что происходит не только в Германии, но и по всему миру. Ставьте лайк, дорогие друзья, если вам понравился этот видео сюжет. Ставьте комментарии, ставьте подписку и самое главное не забудьте поставить колокольчик, чтобы вы не смогли не пропустить ни одну такую же видео серию.